Банковская карта мегафона приносит большую выгоду. Мегафон начинается с тебя. Роман, Я с домашним тарифом теперь за границей. Роман, Это как на такси разок прокатиться. Роман, Это как заказать один кусок пицы. Общайся за границей. У мегафона самый быстрый мобильный интернет с лучшим покрытием в стране. Мегафон начинается с тебя. В новый сезон открою я дверь. И теперь знаю, это будет огонь Без платы будет. Смотри игру «Бристаллов» без дополнительных плат Доступно в разделе амедиатека на Мегафон ТВ Мегафон Этот парень, улыбаясь, смотрит из окна Его умная машина греется сама Тариф «Умные вещи» с безлимитной передачей данных для умных устройств Всего за 20 рублей в неделю Мегафон начинается с тебя У ребенка смарт-браслет, у тебя смарт. -браслет. С мегафоном знаешь точно что в порядке он тариф умные вещи с безлимитной передачи данных для умных устройств всего за 20 рублей в неделю мегафон начинается с тебя этот парень сам настроил самый умный дом со смартфона он включает все устройства в нем тариф умные вещи с безлимитной передачи данных для умных устройств всего за 20 рублей в неделю Мегафон начинается с тебя.